Музыкальный канал, музыкальный канал. Да, да, мы с вами на музыкальном канале. Вот он какой, музыкальный канал. О, oh, бейби, мы поем здесь, и все любят нашу музыку. И всем привет, с вами я, Хаббол, и сегодня я снимаю видео о том, что я хочу сделать пранк песни над своими друзьями. Эм, я хотел сделать так, чтобы сначала. Свои свои песни э, пранковать других, а потом э, из популярных закладки э, буду я делать пранк ВКонтакте над своим одноклассником. Я сначала три человека из своих песней разыграю, а остальных трех я буду из популярных Выберу музыку и буду снимать. Я, наверное, буду пранковать его вот этой песней. Так, сейчас я послушаю, как что ему написать. Так, я сейчас напишу ему привет. если не ответит другую жертву выберу ну ответь же и он должен будет ответить если я Ладно, я сейчас кого-нибудь другому напишу. Так, кто у нас тут? Сейчас друзья зайду. Это моя одноклассница, я, наверное, тоже это напишу. Только я музыку совсем другую подберу. Ну так о, вот эта песня вообще подойдет. Сейчас буду включать ее. Так. Нашел. Ну, Ответь. Так, еще одного человека сейчас выберу. Мне хоть кто-то должен написать что-нибудь. Я должен быть уверен, что мне хотя бы кто-то напишет. тут людей. Ты думаешь, кому ж написать? О, так. Сейчас. Это тоже моя одноклассница. Так, я тренинг, вот человек написал привет. Я поставлю пока на паузу. Я скажу, когда э, хоть кто-то мне что-то напишет. Ладно. Пока что поставлю на паузу. Так-так, ребята, э, ответила одна одноклассница, и сейчас я ее буду пранковать. Я давно хотел тебе. Если шо, я просто это пранк. Хотела тебе. Сказать, она хотела тебе сказать. Ну сейчас теперь я включаю музыку и думаю, что мне написать так. Сейчас. Мы с тебя... Мы всегда с тобой. Мы всегда с тобой. А ну, ребят, стоп, я сейчас... Я сейчас напишу текст. Что мне копировать? Сейчас напишу в интернете, что мне копировать. Так. Вермак украл. Текст песни. Текст песни. Вот. Она уже смайлики какие-то написала Сейчас я придумаю Ну давай О! Должно это быть Ну а я не думаю что она знает что такое пранк песни Не думаю что она заходит на YouTube вообще если у меня вообще получится кого-то разыграть, потому что у меня интернет очень долго грузится, очень. О. Да, это то, то, то. Я знаю эту фигню. Ну, слова, где слова? Мне копировать их надо. Так. Ну. Ага, вот. Это трать не для того. Так, этот трек, это уже понятно, что будет Мы всегда с тобой в парке, как игла на ви... виниле Ихать! Тут вот такие, блин! Сейчас Думаю, у меня получится, но У меня так лагает ноутбук Блин у меня два ноутбука, один лагающий, один нет, а я взял лагающий. Ну, ну, ну, копируйся. Пока она из ВК не вышла. О, все. Сейчас будет жестко, ребят. Не знаю, что она ответит. Мы всегда с тобой в парке, как и в вине. Она... Так, ребят, я вот эти слова скину в монтаж. Сейчас вы можете их слышать. Так, теперь что надо? Так. Мама в истерике, папа на панике. Нашла, нашла ботаника или самца с бутылкой. Намик. Так, до вот этого. но он вряд ли знает, что такое это. А что это означает? Блин. Я, наверное, надуваю, дебил какой-то пишет не какую-то хрень. Что означает СМИ, напишите в комментарии. Так. Не, она сразу заметит, почему я начал ставить точки, запятые. Потому что я этого не делаю. Ну, что-то должно получиться, блин. Нашла ботаника или самца с бутылкой ханек. Она... Все так это странненько. Уже глупая ночь. Но никто не может понять, куда девалась дочь. Это вы сейчас услышите опять? Ага. Так. Он со мной гуляет до утра. Ну-ну-ну. Интересно, что она сейчас скажет. Не, может, и она поймет, что это розыгрыш, а может и нет. Потому что пранк песни это уже популярно на ютубе, но не думаю, что она вообще в ютуб заходит. Не замечала этого. Блин. Хоть бы она не догадалась, потому что будет плохо. Для меня. Очень быстро ребят, видите, она написала Башаев ты чупьян, да, У нее фамилия Башаев, так, она с ним гуляет, ой блин, Башаев ты чупьян, она с гуляет до утра, до ты. Да ты моя любовь, да, и ты моя отрада. Я правлю по раду. увидите, что я написал. Слушайте. Ой, ребята. А если не будет музыки вот это, что я вам говорила, то у меня проблемы с монтажом. А если сейчас она играет, то ну, это хорошо, хорошо. Ой-ой-ой, что же она сейчас... Она печатает, печатает. Она, наверное, пишет, что ты что, волшебником стал. Это пранк-песня. Что ты хочешь? Ты полюбила меня без куша? Ой-ой-ой, я смалик все равно поставлю. Я должен ехать ой, бляха муха что ж такое? Зря ты ответила мне. Ты попалась на пранк. Я тебя снимаю. Алина. Ну ты попала. Под горячую руку. Вот прочитайте, что я написал. Она печатает. На что намекаешь? Писала, что я пьяный, теперь на что ты намекаешь? И мы как два пара. Ой, блин, еще вот тут вот романтика какая. Ярмак, ну ты рулишь, я тебе отвечаю. Когда надо, ты надо. Когда надо, ты надо. Прям в рифму сказал. Рифма никакой не было, кто-то скажет. Опа. Ой-ой-ой, мы как два сапогопара. Хочу всегда... Ай блин! Ой-ой-ой, я ж прочитала этот текст. Я вообще красный сейчас сижу. А ну, сейчас я поставлю на паузу. Очень быстро. Пум. Ребят, мы продолжаем видео. <смех> она еще ничего не написала. Интересно, что она сейчас напишет. Что она напишет? А она... сейчас вот так вот сделаю. Интересно, мне интересно, что она сейчас напишет. Мы как два пара, хочу всегда быть рядом с тобой. Не хочу всегда быть рядом, но пока за пара и, и я по городам. Ну а ты у скайпа за компом, дерево уже стоит. Остался сын и дом. Ай, блин. Хоть бы она не написала это пранк песни. Может, мне кто-то ответил? Еще один человечек. О, еще Алина написала. О, еще, еще одна Алина. Сейчас я просто ты а Потом ты. Ну что ли? Есть немного. Я тебя украл у мамы и папы. Я тебя украл, сердце захапал рэпер, ясно. Спросите, спросит, что рэпом увлекаешься? Нет, у ярмака текста украл. Ой-ой-ой. Я тебя украл у мамы и папы. Я тебя украл, твое сердце захапал. Такой себе взять. Не смотри на детали. Просто чувствует наш стиль, как паре мы валим. Ребят, видео может быть долгим, потому что текстов очень много вот я закончу когда вот это захватит припев я второй не буду повторять а вот это повторю и все может она догадается я не знаю догадайся пожалуйста хоть это и правда но она должна догадаться она ж не тупая, тупая. Алина я в тебя верю ты не тупая блин я не верю, как она может поверить? Она не знает, что такое пранк песни, это вообще пипец. Не знает, что такое пранк песни. Ну, Алина, вот теперь ты узнаешь, что такое пранк песни. Я, в... я тебе, напишу, что это пранк песни. Ребят, видео уже довольно долгое, и вот я сейчас закончу вот это видео. Вот надо не прикалываться. Потом перейду к Этим троим. И я не хочу больше делать такого, Вы потому что меня в классе все прибьют. Что ты хочешь от меня, от Виань? Она мне сейчас черный список добавит, блин. Да. Сейчас еще напишу ей, послушай. Ой-ой-ой. Так это я уберу. Слушай меня. Слушай меня. <с <с Да, ребят. С опытом. Ну это должно, ты должна догадаться. Это пранк. Ребята, ну как она не может догадаться? Ну, вот кто-нибудь должен знать, что это пранк песни. Это самая популярная хрень на ютубе. Ну как она не может знать, что такое пранк песни? я ржу я просто ржу копировать ой ой ой она еще ржет с маленькие ржачные шлеп-шлеп и че она ржет я ж тебя пранкую че ты ржешь это я должна ржать там не самому ржащий уже пишу это хуй. Ой, блин! Она печатает, печатает, ребят, печатает? Мда. Да я упертый, гордый, не выноси. <свист> я разрываю твою голову как Хиросиму. Ай, <свист> блин! Мы как Барса и мысль. Покемон редкий. О! Хотя бы это должно намекнуть. Это последние текста, которые я сейчас напишу. Если она не догадается, я напишу ей. Это пранк песни, проснись! Да, конечно. Ой блин, ну сейчас догадайся, я в тебя верю, давай, догадайся, да ты вообще, блин, я не понимаю, как можно не знать, что такое пранк песни, М -м -м, не понимаю я, да, вот это я прикольнулся, ну, давай. Тебе шанс даю. Это последний текста. Как Оскар и Дикопрё. Ой, блин, напиши. Ну давай, давай, давай, напиши пранк песни. Я догадалась. Это был пранк песни. Тихать. Китик. Кстати. Сейчас я еще одной девочке напишу. Может, это моя одноклассница уже сказала. Какая нафиг? Барса, Месси и так далее. Это был пранк песни. <связать> я тебя <связать> снимаю. <связать> <свист> блин, ребят, <свист> это вообще ржака, <свист> какая нафиг Барса, <свист> Месси и так далее, <свист> Барса, <свист> блин, это такое, я так ее бронганул, блин, сейчас он ответит, что это такое? <свист> Меня обманули. А -а -а. Не, ну ржака реально. Это был про песни. Я тебя снимаю. Ой. Блин. Не, ну серьезно, все пишут, вот я смотрела некоторые видео и писали, ты что пьяный, и вот мне она написала, вот ты что пьяный, вот я сейчас посмотрю. На что намекаешь? ч ты хочешь? Боже, что ты ч пьяный? Блин, ребят. Я ржу, она ничего не отвечает, она, наверное, ответила, о, отвечает, отвечает. Это я подумала, она замерла. Дебил пишет. Ой, блин, извини. Пипец, ребят, надо почаще такие видео выпускать, я, у меня ржака пипец. Ладно, ребят, следующее видео я тоже выложу про песни, если под этим, под этим видео наберется 20 лайков. Всем пока. С вами был Гамбл. Всем до скорой встречи. Всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, ребят. И да, хочу сказать вам, что я помирился с Лебом Надалом. Ну, я не знаю, как он это принял. Может, он снимет про меня видео, я не знаю. Но я с ним помирился. Ладно, ребят, давайте. До скорой встречи. Пока.